70 тысяч гривен в помощь раненым собрал благотворительный фонд «Харьков с тобой» в рамках новой программы «До поможем раненым». Волонтеры расскажут, как будут распределяться собранные деньги, также расскажут про новые карточки для раненых и судьбах отдельных бойцов. Сегодня у нас спикер Андрей Шинин, директор благотворительного фонда «Харьков с тобой», Дмитрий Медведь, капитан ВСУ, десантник. Десантник, <смех> <-х> <смех> 79-я бригада, а также музыкант Александр Твар. Тогда, наверное, слово Андрею. Да. Спасибо, друзья, что вы собрались да. по этому поводу. Я должен заявить официально, на сегодняшний день мы собрали 275 885 гривен. Это деньги, которые поступили к нам на расчетный счет, плюс за продажу билетов на благотворительный концерт, который назывался «Топоможен аппаратом». Мы хотим сегодня поговорить о том, куда эти деньги пойдут, как мы будем их разделять, как мы будем их тратить, ну и поблагодарить всех, кто нам помог в этом благородном деле. Хочу сказать, что в эту сумму не входят те деньги, которые собрал Инжек, это более 36 тысяч. Екатерина у нас здесь есть, и проректор, который тоже нам может потом дать отдельное интервью, прокомментировать, что дико. Большое спасибо всем институтам, я хочу сказать, которые помогли нам, которые пришли на концерт, которые из области не смогли прийти на концерт, но собрали деньги и перечислили к нам на фонд. В том числе сейчас до сих пор тут пожертвования. Вчера мы получили 5000 гривен от одной фирмы Харьковской. И э, небольшие суммы идут из областных колледжей, техникумов, которые не смогли у нас побывать. Спасибо вам большое. А, теперь поближе к теме. А, на сегодняшний день снова же мы уже из этой суммы потратили 14 740 гривен. Эти деньги пошли на а, покупку лекарств и на покупку импланта а, нашему бойцу, а, которому... Сейчас, уже вчера произведена операция, и э, ему ремонтировали ключицу. Этот человек пострадал во время нападения на группу, известную по борьбе с контрабандой в районе счастья, Когда они выехали им на помощь, они тоже попали под огонь. Вопрос у нас стоит очень жесткий на повестке дня. Мы хотим, чтобы все деньги, все траты были как можно опубличные, для того, чтобы все знали, что куда идет, и чтобы не было никаких вопросов потом ни к бойцам, которые пострадали, ни к нам, ну и чтобы все общество знало, что мы делаем. Мы приняли решение, что мы не будем давать наличные деньги. Все деньги сейчас внесены на счет благотворительного фонда, они все в безналичной форме. И э, когда мы говорим о том, что мы будем помогать бойцу, мы можем сделать несколько шагов. А, вариант номер один. Мы перес, а, оплачиваем лечение. То есть мы перечисляем деньги на больницу. А, вариант два. Мы а, покупаем лекарства, покупаем какие-то импланты. А, тоже по безналичному расчету. А, в случае, когда бойцу нужна помощь, материальная, именно для трат личных. Мы договорились о том, что мы не будем давать ему наличные в руки. Мы выпускаем специальную карту, которая будет иметь дизайн. Сейчас я вам покажу. И на эту карту будет идти уже перечисление всех средств. Соответственно, этой картой человек может пользоваться как угодно, Сейчас, к сожалению, я не могу дать карту в живьем, и банк еще не выпустил их. То есть первая партия, мы заказываем 20 карт, и в принципе эти карты будут готовы у нас для работы. Снова же, у нас ближайшие траты, которые мы наметили, у нас есть Дмитрий, который, к сожалению, после перенесенного ранения, не может передвигаться пока что ногами. Пока, пока, что, пока что. что. Поэтому подчеркиваем. Он сейчас пользуется чужой коляской, которая не совсем удобна. Для того, чтобы он смог заставить свой организм подчиняться и ходить, ему нужна специальная коляска. А стоимость этой коляски оценивается, ну, она делается индивидуально, под заказ, от 30 до 40 тысяч гривен. И инжек нам... В этом поможет, то есть их деньги будут идти непосредственно на эту коляску. Если не хватит, соответственно, с нашего фонда будет идти доплата. Здесь э, таких проблем нет. А, ну что, я я думал, давайте... да, да, конечно. Ну, в этом случае можно просто делать, допустим, трехсторонний блогов, и это все будет развернуться. Все Нет, будет, все, и... да, все по-любому будет прозрачно. И все. Я хочу сказать отдельное спасибо нашим артистам, которые приехали к нам на концерт, которые свой гонорар ставили нам на нашу благотворительную акцию. У нас есть представитель Александр, который был одним из придумщиков этого концерта и непосредственно участником. Я думаю, что он сейчас расскажет, как это все было. Ну, все-таки главным придумщиком это больше является Анжела Денисенко, думаю, чем мы больше как исполнительное звено. Очень приятно то, что все ребята с многих далеких наших уголков Украины просто кинулись в бой, так сказать, в поддержку этого концерта, этой акции. Вот. И с честью и достоинством на сцене показывали вот этот патриотизм и ответственность перед всем серьезным делом. Этим, да? И э, все было от души. Я имею в виду и триоду, и батальон, когда э, абсолютно человеческими э, сердечными словами вот, они говорили, всю правду, и этот зал воспринимал очень сильно э, ну, по-человечески. Да, спасибо всем, кто был в зале, вот, люди, которые отозвались и пришли. Много было таких, которые просто перечислили деньги и даже не пришли на концерт. Но тем, кто пришел, они поучаствовали духовно, так сказать, в поддержке наших ребят э, раненых, и материально Спасибо. Ну а мы делали. То, что мы могли делать. Дмитрий Врослов, возможно, есть что-то добавить, что-то хотите сказать? Огромное спасибо хочется, хочется выразить от всех ребят, которые находятся на передовой. Все знают, что сейчас затиши, но затише это такое. Вот. Огромное спасибо всем волонтерам, всем людям, которые помогали. Я скажу, вот провоевал. Если бы не волонтеры. Это касается и формы, и банально питьевой воды, Обеспечение. и обеспечения. Вот огромное вам всем спасибо, потому что мы, государство, так сказать, не было готово, наверное, к таким событиям, которые сейчас произошли у нас. Вот огромное вам человеческое спасибо. Ну и вообще спасибо всем людям, которые, которым не безразлична эта ситуация, которая сейчас происходит, и помогают ребятам раненым, создают условия для того, чтобы коляска вот, ну, коляску, коляску было, потому что государство, в принципе, ничего. Как печально. Да, это должен сказать, сейчас мы немножко перерабатываем наш сайт «Харьков с тобой». Мы выделяем отдельный большой раздел под акцию «Допоможем Парананому». Акция не заканчивается на концерте, акция не заканчивается на том, что мы потратим те деньги, которые мы собрали. Мы продолжаем собирать деньги, мы продолжаем помогать и средств фонда, и средства наших воцарителей. На сайте мы будем выкладывать карточки наших ребят, которые мы будем выдавать. Мы будем призывать, рассказывать там историю этих ребят, историю их жизни, их ранения, их жизни после ранения. И мы призываем всех помогать им, именно на эти карточки, которые не привязаны к нашему фонду. Это деньги идут сразу к бойцу. Пожалуйста, делайте так. Прежде чем перейти к вопросам журналистов, я хочу сказать, что у нас в зале еще находится военный медик. Михаил Куц и волонтер Виктория Милютина. Возможно, у вас что-то еще есть, что вы хотите добавить? Или на вопросы журналистов? Ну, если у журналистов есть к нам вопросы, мы просто здесь сбоку сидим, за столом не поместим. И я хотела бы, Линия, сидите. Хотела бы, чтобы пару слов вот джеку дали за такую прекрасную... Можно выйти, если можно. Где, как такая прекрасная инициатива. Забирайте с собой. Спасибо за предоставленную возможность выступления. Я хочу сказать, что коллектив экономического университета имени Семена Кузнеца воспринял просьбу фонда как как скажем так, просьбу, связанную с сердечностью и с благотворительностью. Мы хотим, чтобы, есть пословица, легко любить все человечество, тяжело иногда помочь конкретному человеку. Мы приняли решение коллективом нашим, и Андрей его поддержал, э э иметь тесную связь с Дмитрием, с капитаном вооруженных сил. И я... Абсолютно искренне хочу, чтобы это была не акция одноразовая или одномесячная. Мы хотим с Дмитрием дальнейшую связь продолжать, увидеть, как он встанет с нашей, условно, на коляски. Дальше, и дальше мы будем отчитываться, как это принято фондом, на дальнейшую многомесячную связь. Кроме этого, мы без всякого пиара помогали воинам 92-й механизмирады Чугуевской бригады. знаем от командира до капитана почти всех офицеров, это была такая ежедневная, небольшая, но конкретная помощь, как сказал товарищ капитан, водой, перевязочными материалами, дальше три точки. Я благодарен Андрею и его фонду, что они дошли до конкретно каждого человека, нуждающегося студенчества, коллектива и любого вуза, поверьте, это патриоты Украины. 13-го будет акция всех вузов это украина студентство, это мой быт Украины. Я думаю, это все. Две не одной и Слава Украине! Уважаемые коллеги, вопросы? Пожалуйста. Держи. Мы сейчас, если вы на форуме, вы говорите на форуме, что по иному свету, по иному как вы находите бойцов, сколько их, как они к вам обращаются, вы их находите, да, чтобы получить помощь именно от вашего фонда через да, Спасибо за вопрос. Смотрите, наш фонд возник из ниоткуда. Не, не из ниоткуда. Да? Наш фонд это продолжение волонтерской группы HelpPark. Хелпар начал работу с марта прошлого года и помогает бойцам по всей линии фронта и в трубу. После демобилизации после ранений. Поэтому у нас очень большие связи с подразделениями. Мы знаем очень многих солдат, мы знаем очень многих раненых. Мы знакомы со всеми больницами, районами в зоне действия АТО. Мы благодаря Виктории Милюкиной знаем практически всех бойцов, которые прошли через Харьковский военный госпиталь. Вот благодаря этому мы знаем, кому помогать, как и где. То есть мы, в принципе, дополнительно, мы понимаем, что мы не всех знаем, не о всех мы слышали. Мы готовы принимать предложения и просьбы о помощи всех бойцов, которые пострадали. От организации ветеранов, от всех-всех-всех, пожалуйста, мы открыты к диалогу и к общению. Сколько бойцов возможно нуждается в помощь? У вас есть какой-то расчет? Вопрос да, в том, все могут обращаться? Есть какие-то подшефные? Да, или... Нет, подшефных нет. По больницам вот и микроны. Да, да. а, чтобы... да, да, вот да, да. да. э, в я отвечу. Мы же не подойдем к Простите, если нет. Бытность начальника медицинской службы 92-й бригады. А, которая... вы начальник медицинской службы? Да, через меня проходили раненые, пострадавшие, больные. То есть я их всех, в общем, знаю в лица. И сейчас наша задача восстановить боевые да, всех людей, которые обращались за 12 месяцев. Но это касаемо, конечно, 92 го бригады. Дальше э, будет механизм, который... Как, ну, мы разработаем механизм, я планирую в следующей пресс-конференции, которая будет касаться э, всех э, раненых, военнослужащих, которые там, могут к нам обращаться. Вот, э, ну, там, я, я видел бы это как вообще первичную консультацию, когда будут какие-то выписки, которые у них уже есть, медицинские документы, на основании которых мы по поставят первичный диагноз приходили бы в фонд да, к нам, и мы смогли бы на основании их делать производить ну, там, первичную медицинскую консультацию и в дальнейшем предлагать там, свое независимое лечение, свою помощь да, конструктивную и так далее вот. я думаю, что наша задача к следующей пресс-конференции разработать презентацию, показать вам как мы это будем делать и как мы это видим Спасибо это Еще очень важный критерий Помощь, э, ну, важный критерий, срочная и важная помощь, потому что, скажем, коляска Диме – это срочно и важно, потому что это неподходящие коляски деформируются, ну, суставы, мышцы, в неправильном положении и так далее. Или, скажем, у нас э, там есть подшестный раненый, один из первых, который поступил 2 мая прошлого года с тяжелейшим ранением, а у него сейчас, ну, тоже очень важный этап реабилитации, и нужны средства на реабилитацию, и если вот сейчас эти средства будут, он будет ходить. Понимаете, поэтому вот это такой еще важный критерий. Или вот был то, что Андрей говорил, пластину, мы купили плант, там очень сложный перелом ключицы, если там специфический крайний плант, если какой-то другой неподходящий поставить, у него не будет плечо двигаться в перспективе. Вот, вот такие еще важные моменты. Или вот мальчик у нас совершенно чудесное произошло событие, он сейчас в Киеве, но он вышел из комы, через больше месяца он находился в коме. И сейчас для того, чтобы восстановить, чтобы он вернулся к нормальной жизни, ну, тоже там большие затраты, с которыми госпиталь не справятся потому что, ну, Сложное, сложное выведение, и вообще это уникальный случай. Поэтому это тоже вот относится к срочной важной ситуации. И, конечно же, Андрей Яковлевич сказал, что все будет открыто со всеми документациями, со всеми историями у нас на сайте. И плюс мы, конечно же, спрашиваем ребят разрешения. И вот встречаем с их стороны поддержку и открытость. Спасибо большое, что вы смогли приехать на пресс-конференцию. Спасибо, Спасибо. А еще вопросы? А могу ли я задать вопрос, да, да. А, а, а, как долго вы готовили концерт? Концерт у нас получился, мягко говоря, экспромтом. А, мы проговорили первый раз о нем, мы проговорили в начале августа, у -у -у. а в начале сентября мы уже начали работу. То есть фактически за один месяц мы все сделали. Скажите, кто вас поддержал в подготовке? За Спасибо сказать. Да, ну, я, надо, вот, человек, всем, я должен, конечно, сказать огромное спасибо, ну, во-первых, с волонтерской группой в армии и, и членам нашего благотворительного фонда», а, нашим артистам, дорогим, я уже сказал, еще раз повторю, Саша, спасибо тебе большое, в твоем лице я говорю всем нашим ребятам. Скажи, что это все, кто был на концерте, это те ребята, которые давным-давно были концерты. Просто поездками в зону АТО. Да, Практически все наши артисты, они постоянно ездят с нами в АТО. И мы, мы давали концерты практически да, раз в неделю по всей линии фронта. Вот Но об этом подробнее сейчас скажет Анжела да, мы Я пока сейчас продолжу благодарности. Мы благодарим мафию, сеть ресторанов, за то, что они покормили наших артистов. И день концерта и на следующее утро завтраком Это, ну, мы сэкономили очень большие деньги. спасибо большое. А мы благодарим Харьковскую областную администрацию за помощь в информационной поддержке. Мы благодарим Харьковский городской совет за помощь с залом ККЗ «Украина», который был предоставлен нам абсолютно бесплатно. Да, большое спасибо. Ну и всем телеканалам, всем радиостанциям, которые нас поддержали и дали бесплатное эфирное время для реклама концерта, для приглашения друзей на наш концерт. Спасибо большое. В ближайшем будущем подобные массовые мероприятия планируются? В ближайшем будущем это большой да, вопрос к Анжеле Енисенко и Александру выходи, Кончарову, выходи. которые у нас этим занимаются направлением. Мы как? планировали, Саша здесь, не здесь? Александр. А, да, мы планировали большой концерт еще, но пока под вопросом, к не у Святого Николая, для того, чтобы помочь детям погибших и раненых дольцов. А -а -а. То есть у нас есть еще задача такая, ну мы хотим под Новый год сделать подарки детям, соответственно, собрать для этого деньги нужно. Да, Анжела, Анжела, пожалуйста. пожалуйста. Спасибо большое. И вы знаете, наверное, свои вот впечатления о том, что состоялась эта акция, и это теплая встреча в киноконцертном зале Украины. Я, наверное, хочу начать с того, что поблагодарить Руслану Диму. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы у нас есть, за то, что вы у нас именно такие, за то, что вы всем нам показали, как можно ну, безмерно любить свою землю, свою страну. Спасибо вам огромное. И... Вообще низкий вам от всей Украины, от всех мам, от всех жен, от всех детей за то, что у нас есть вера в нашу страну благодаря вам. Спасибо большое. И вы знаете, я хочу сказать о том, что я тоже благодарна Супер, что а, как-то так насоединилась с командой, дружной, сплоченной командой молодежкой группы Help Army. А, Моя судьба с августа месяца с вами, Андрей. Спасибо вам большое, что с августа прошлого года 2014 -го года, да. И за этот год э, нашим маленьким музыкальным батальончиком, в котором ходят артисты и Александр Гвардер, и Неля Каблучко, и Борис Севастьянов, уже харьковчане. И к нашему музыкальному батальончику подключились ребята из разных городов. Это и Ванечка Гонзера, это и Дмитрий Бабак, и на концерте нашего лесопедный батальон. Много наших артистов, не только харьковчан, которые состоят в составе музыкального батальончика волонтерской группы «Хэлл в течение ну, за этот год было проведено нами больше ста концертов. Сколько? Больше ста концертов. Уже в 20 числах октября мы уже планируем выезд. Мы не выезжали в сентябре только потому, что каждый из нас, конечно же, имеет основное место работы. Но сердце наше рвется к ребятам. И месяц мы отсутствовали там, на фронте, только потому, что мы участвовали в вашей ну, гениальной идее, благотворительном концерте э, Допоможи Бранам. Я хочу сказать, что генератор идеи и инициатор этой, это действительно благотворительная организация, благотворительный фонд Харьков с тобой. Э, точно знаю, что это не последняя идея, инициатива у вас много и спасибо. А то, что мы собрали удивительно полный зал, это еще раз подтвердила, что наш Харьков действительно Харьков как мы кажем, да, Вайдубжих Людей, было очень тепло. И очень хочется сказать о том, что, наверное, хотелось бы, знаете, душой и сердцем расширить этот концерт, ну, как минимум до утра, для того, чтобы рассказать, что... Какую тепло и любовь и заботу наши ребята с фронта передают сюда, к нам, ну, скажем так, не только харьковчанам, безусловно, что они действительно верят в будущее нашей страны, о том, что они благодарят всем, не только харьковчанам, а всей Украине за помощь там им на передовой. Ну а мы, ну. Мы на концерте говорили, что вся страна – это волонтеры, маленькие и взрослые. Малыши, которые рисуют рисуночки, пишут письма и передают свою любовь и заботу нашим ребятам. И мы, которые пытаемся вязать, печь, вышивать, все для того, чтобы поддержать наших ребят. Спасибо большое за то, что мы были такой единой командой. Ребята на сцене и весь зал. И, конечно же, наши защитники, которые присутствовали в этом зале. Было очень тепло, и мы точно-точно хотим сказать, что мы с вами, знаете, как вот, мы даже нашим музыкальным батальончиком придумали такую фразу, ни в коем случае мы не будем говорить мы с вами до конца, мы с вами до нашей победы. Спасибо большое всем-всем-всем. Могу я задать еще один вопрос? Вот, как одна из ваших инициатив, можете рассказать, как вы помогаете бойцам, получать статус боевых действий? часто сталкиваются с проблемами, что сложно получить да, том, Какая что, юридическая поддержка. Да? Юридическая поддержка действительно производится. Это не наши штатные юристы, это наши друзья с Google 11. У нас есть Елена Шержикова, активист и волонтер Google Help которая начала первой этим заниматься. То есть она была волонтером. 92-й бригады 22 й территориального батальона. И 22-й батальон первый вышел на демобилизацию. И у него возник вопрос у ребят, что делать. Их не признавали участками боевых действий и все остальное. Тогда наша Лена подключила все возможные рычаги, начала дергать всех-всех-всех в обл. администрации, доходя до Министерства обороны. И сейчас, слава богу, этот процесс пошел очень легко, ну, не очень легко, но уже встал на прочные рельсы и идет, э, как и это положено. То есть уже, я так понимаю, нет проблем в этой природе, да? то есть там, ну, небольшие вопросы есть, да. У нас вот, Дима, например, Ну, да, я еще... не являюсь участником на данный момент, пока. Но, вроде как вопрос решается, не знаю. Должна бы состояться комиссия на этой неделе, должна была быть в Киеве. Ну, еще пока ответа не пришло. Еще... Вы же нам сообщите, как только. Обязательно. обязательно. Это держим последний вопрос. Обязательно. После такого успешного сотрудничества с ХМЭО какие-то другие вузы планируете подключать Вы понимаете, подключилось очень много вузов. То есть где-то, я не могу сейчас точно сказать, около половины билетов выкупили вузы. То есть студенты, преподаватели, в большей части пришли преподаватели. То есть мы очень были рады этому, что вузы откликнулись на наше письмо и пошли помогать людям. Есть, перед этим было такое, знаете, как серое болото, и мы не могли понять, на какой стороне наши преподаватели, наши студенты. Но слава Богу, все у нас хорошо. Это очень радует. У нас есть будущее. Да, город, общем, он там, контакте, главное, да еще он живал, что добавит за пету. Вы знаете, дело в том, что так получилось, что в нашем концерте действительно участвовали все вузы. Вот я преподаватель в Харьковском национальном педагогическом университете имени тоже, также За счет билетов мы 22 тысячи внесли помощь нашему радио. Но у нас отозвались наши студенты-преподаватели в помощи нашим концертам. И участвовали там в акции, там, где можно было приобрести какой-то атрибут символичный, а, браслетик, а, ну, для того, чтобы роду помогали а, распространять. Мы писали концерт, участвовали преподаватели, вот, ведущие а на концерте, были нашего университета. Вы знаете, э, после этого, ну, пока пока единичного концерта, сразу возникло желание, а давайте больше, а спасибо за идею. Я думаю, что абсолютно каждый университет и все студенты, это вот сразу были, ну, видно, что будущее классное, Горя Кихай, все украинцы, поэтому подхватывает идею молодежь. Э, С учетом широко... того, что наш концерт вел профессор, то все будет хорошо. Да, если будут вопросы, сайт хайпер с тобой и там все еще за Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.